У меня таких близких отношений, да, нету, да, у меня есть отношения, да, к руководству государства, как глава региона, да, и я даже не хожу в а близкое окружению и президенту, и председателя правительства, да, ну да, есть у меня связи, да, он. И я думаю, что меня терпит, да, он и прощает, и поддерживает, да, благодаря, да, он, дружские отношения, бывшие дружеские отношения с, да, с Ахмадом Мохаджидом и Владимиром Владимиром Путиным.